Всем привет, с вами Ника, и сегодня я хочу в увидеть позитив к моим лучшим любимым друзьям. Э, также в этом видео я скажу спасибо всем своим друзьям за то, что они терпят меня. Может быть, я кому-то надоедаю, но как бы не знаю. Ну, я ставлю тебя так, чтобы мои друзья и любили меня, чтобы я их любила, чтобы я не надоедала. Не знаю, если я иногда так надоедаю, то простите меня. Я чувствую, что можно будет справиться в лучшую сторону, чтобы нравится вам, чтобы благодаря вам у меня было хорошее настроение, э, причем, когда я гуляю с друзьями, у меня всегда хорошее настроение. Я вообще как-то так всех, и мальчиков, и девочек, и друзей. У меня просто все сразу же, как бы я забываю про все проблемы, про все там нелепые глупости, которые я кому-то наговорила. Ну, я как бы вообще-то все забываю и стараюсь как-то, ну, точнее, вот такой вот гулянкой, так э, сказать, энергией. И посмеяться, потом поржать, побеситься. Я думаю, эти темы всем знакомы. А, также давайте поговорим как бы, о том, то, что как бы, друзей можно разделить на два типа э, ну мальчики, девочки, соответственно. Вот, то есть я, девочек, как бы люблю попозже, как жизнь. Сам, как бы, <coughs> Сами понимаете, как бы, девочка и девочка, это как бы лучше немного. Когда мальчиков я тоже не люблю вот, не, не любить, так сказать, друзей, потому что всегда как бы друзья, они как бы всегда любимые, всегда самые крутые, самые жачные, самые смешные. А, в общем, без друзей, конечно, будет скучно бы вообще. То есть сидеть вот, эм, это с людьми, все сколько вот я хожу куда-то просто не сочувствую. Поживлять с первого класса. И с некоторыми я такое, как, как бы год, два, с некоторыми я познакомилась вообще назад, ну, в общем, неделю две назад. И как бы мне не важно, я, сколько я знакома с людьми. Мне важно то, чтобы наш друг был преданным э, позитивная, чтобы всегда было <Georgette> весело. вот, как бы еще раз говорю, если я кому-то надоедаю, то извините, пожалуйста. Как говорю, это стараюсь измениться в лучшую то есть, как бы, так сказать, понравится, чтобы в общем прямому переносу мне очень не понравится, то есть, стал бы понравиться, чтобы была душ и, это ее прикольно, такая же Вообще-то я сейчас говорю, когда я вижу друзей, я вообще как бы забываю про все проблемы, которые существуют забываю про уроки, да и бывали такие случаи, потому что я забывала, что дети у мне было лень, потому что, как бы, друзья, как бы, у меня были друзья на первом месте, э вот, но потом я поняла, что важны не только друзья, важна еще и учеба, и, э в общем, чтобы не запустить учебу, я, как бы, стала, как бы, гулять и учиться, в общем, как бы, э э вот, ну, я хочу спасибо сказать всем своим друзьям, которые у меня есть, то есть всех кто я знаю мои однокласникам, там э -э, друзьям из других школ, у меня есть много очень школ, ковixe, из других школ, как у меня только змей, как вы... Я вас очень сильно люблю и понимаю то, что бывали такие моменты, то что я когда кому-то наповню глупости, но это было потому, что как бы не бывает дружбы без слов. Если вот например тоже так же, как Настя. А если не сбился, то мы как бы вообще еще забыли. Стараемся, как бы, чтобы наша дружба стала немного крепче, чтобы она была дружная, чтобы она была позитивная, чтобы, как бы, я постараюсь тоже не говорить всяких разных запустить, чтобы не было ничем. Вот. Также хочу сказать спасибо мне на потому что без них тоже было бы скучно. Я думаю, вы всем хотите однократникам с вами бы сказали спасибо, потому что без них вообще было бы скучно, как бы, э, потому что я думаю, у всех э, в классе такие друзья, которые даже на уроках смеются, записываются начальные чайные уже то просто такое было, вот. Ну, конечно же, я всех люблю, еще раз повторяю, и э, постараюсь, и я постараюсь сделать так, чтобы моя самая дружба была очень дружная, чтобы была очень крепкая э, очень крепкая и была самая прикольная, позитивная дружба. И конечно же, хочу сказать спасибо моим класникам, как я тоже говорила. В общем, спасибо вам за то, что вы есть, без вас было бы вообще бы скучно, было бы нечего делать. Согласитесь, одно и гулять вообще как бы не кайф я один раз погуляла и честно с мамой сошла я поняла, что без друзей вообще никак не обойтись никаким образом Но когда появились сегодня, мне стало намного интереснее даже были иногда истерики когда мне родители выгодили пик, иди домой я как бы просто не подожди слушала говорила то, что, там я ходила там в школу зачем-то не каким собственным делам вот Также после танцев, которые дизайн есть на После станции, когда мы заканчиваем станцию и папа, я скоро приду домой. Мне было хорошо. И в итоге, я, когда я ему позвонила, спустя 2 часа я только прихожу домой, потому что мы не можем, ну, не зайти, не зайти в магазин, не посмеяться, не повезти там всяких разных вкусняшек. как не знаю, не пить лимонад, не лимонад у вообще никак. Вот. Вы сами понимаете, что такое дружба, и я хочу, чтобы вы себе нашли... Там были самых замечательных, самых прикольных, позитивных друзей. И также всем еще хочу сказать, раз, еще раз хочу сказать спасибо за то, что вы не так вот терпите, Если я уверена, что я, уверен, я кому-то может не гавлюсь, как подруга. Вот но запомните, что я вас люблю и посылать так, чтобы наша сам дружит была вечной. Всем спасибо, всем пока.